Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир и записываю очень короткий ролик. Вот сайт asgar.com, на котором вы найдете очень много познавательной информации, которая изменит ваше сознание полностью и вы станете успешным человеком. И теперь сюрприз из этого видео. WTFA да. Простите, что сбил ваш ритм, но если он сбит у вас, значит сбит у всех. Неужели вы думали, что я просто так покрасил девятку в красный? Неужели вы думали, что можно выиграть сражение шмаляя из катапульты с идеально равными промежутками между залпами? Знаете, что самое страшное для бегуна на длинные дистанции? Сбить дыхание. Знаете, как выиграть в любой игре? Быть непредсказуемым, как гребень волны. Вести себя так, чтобы противник понятия не имел, что ждать от вас в следующую секунду. Сначала нужно задать сопернику ритм боя, чтобы он привык к чистоте, а потом резко сбить ему дыхание. Формула победы? Равна непредсказуемость плюс импровизация под присмотром совести. Благодарю за внимание, ставьте лайк, делайте репост, перекачивайте это видео на свои каналы, в телефоны, в социальные сети. До скорых встреч!